И всем привет, ребят, с вами я, Ванк, и мы с вами продолжаем проходить игрушку Saints Row Get Out of Hell. Я тут за кадром несколько заданий пополнял пока что. Ну и посмотрим, что сейчас дальше будет. Так, я хочу мюзиков. Вот.. Ой, кстати, ребят, сейчас на У нас практически все уже закончилось мне в сатану. Я хочу услышать мючиков. Ты на Х ладно. Я знаю, что его похитить сейчас. О, Джакс. Джакс, yeah. давай. Никто не получается. Джакс, а Декс. Вид 8 раз. Из 8 восьми Как? Так. Верните Ультер, встретить с Дэйном. Влоги на это будет как последняя миссия за Дейна. Еще бутерброды на случай тобой и ролик уже заметно. Скорее бы wait, увидеть, что будет тогда он весь станет наш. Атвий. Забори говорит, что он не вообще готова. Я знаю, что она придет. Будет здесь. но ребят, ее замечали положите эту бутню, трагед зачем мне делать? мы уже ее непрекрасной шею. она что, дочь? You. Речь, я хватит на речь на ней похорона. Просит-то. Я знаю это. Это ты. Это всегда О чем ты говоришь? Ты любишь Я не правда. Ты любишь ее. А, Вот тут рассказывает про то, ты любишь ее, Ты любишь ее, ты обожаешь ее потом вот получилось вот так вот что у джонни стрельность от не в... в голову и не покорен до самого конца короче либо вы идете на сделку со мной либо вы не получаете душу президента так стоп а у меня О, ой, блин, у меня 4 оружия. не их всех покачать чё? Там еще за то, что Джакс убил, сколько там раз тебе будет доступно одно из оружий великих. Так, помешать свадьбе, помешать свадьбе. Верный слад, верхствоняшки. Ладно, не ложь верх слад. Нет, вертвоняшки, ложь. Помешать свадьбе. Короче, помешать свадьбе. Нет, первым делом, пожалуй, пойдем опять же, к этому магазину. И вот we'll no. так. Убритесь в это.. БТР. разобраться, БТР у нас есть много дополнительных заданий, поэтому мы будем эти дополнительные задания, пока они есть, пока. А пока они есть, мы будем их выполнять. люблю я этого, честно говоря, ненавижу я это, кстати. ну, ну, что надо, что-то делать, ультра тут, потом позже пройдем, короче, верность, верность, задание верности, так скажем, задание верности то, что Влад верен нам, задание стивиолы пройдем позже, кстати, мы вроде бы все у них выполнили, по идее к этому времени мы должны были выполнить уже все задания. Ну, так как я, так скажем, не так то сделал. Не так задание выполнил, поэтому. Тут уже запитан был это Нет, тут уже запитан, поэтому. Да. Так, еще вот так вот так так карта так это сюда вызов на бой сюда о, нет первым делом в арсенал сходим съездим с первым первым делом в арсенал потому что ну, нам же надо чем-то и не трогать пошки-то Озвучить шпиль. Мне ближе все дные. Реально, ребят. Mm -hmm. Да е. -е, -е. Одну литурную славу. М да дам. боеприпасы. все вроде полные. Это есть, это. Это есть, это есть, это есть, это есть, есть, есть. Угу. А улучшить оружие или купить, так, пистолет. У меня вот этот вот не есть. Это оружие лень. Это взрывчатка квакер. Ну, блин, нужно все до максимума прокачать. Вот этот, к примеру, качаем тоже до максимума, потому что нам нужно. 3, 4, и 5, а дальше достаточно расплата, да. ну вот, собственно, и все что надо, принимать все участие, не, не, это я не надо, поэтому надо принимать участие, к примеру в шпилях этих шпилей можно отличать можно... я думал что мы тут будем как четвертая часть практически супергероем, но за гетто играть а в итоге получается нет ребят, в итоге получается нет Надо было бы на самом деле очень много чего сделать. Нам еще до того момента, как до того, как, точнее, нет, можно так шпиль отключить. Ага. Жизнь блогера сложна, да. Я тут подтверждаю, могу подтвердить, что жизнь блогера, тем типа более блогера по играм, очень сложная, Я и вс тут. Особенно если те, что это игровой блогер, это очень сложно. И попытать кто-нибудь ответить мне что это очень легко ты вот, не записываешь это. это нифига не легко ребята отские гонки вернуть не лучше вот это нет Герцкий, и Виола, ну, знакомы, виделись вроде как, где Кики и Виола виделись уже, ну, вот там, такое дело. Джонни, Кики и Виола уже знают друг друга, так скажем, виделись. Нет, Джонни с и виделись, а Кинзис не виделся, честно говоря. Нет, точнее, тот и виделась, виделся, вроде как в третьей части все, все виделись, хоть как Шанти виделся, и Кинти и Гет виделся с ними даже... Когда... Да, Гет тоже виделся. С Поняшкой нет. Это нет. Короче, я знаю, какую какую тачку возьму. Это этот байк, мотоцикл. Я ладно, не побегу ну да, так, я согласен с вами, Я тоже бы не отдал свой центр злой. Так, начать испытание так. Так, верно, Тыняшка, переполох. ну, Так, ну... Эм, переполох выбрать. Так, иди, переполох начинать. Это, вы можете поставить это на паузу и послушать, что они говорят, потому что я на это отвлекаться не буду, честно говоря. А, да, это переполох. Ну, вот так тут переполох а а этот переполох, этот переполох, этот, так это переполох с танком, вот поэтому я не люблю, когда у меня в окне, ну ладно, что, будем пытаться делать по-нормальному, на эскейп, на назад, я жму, на назад, вот так, я не люблю, когда у меня в окне, это, Кадский переполох. Переполох я в саму маду ага. Левая этим. Не, ну ребят, если мы будем только по сюжету двигаться, то это будет очень скучно и очень быстро. Потому что, ну, мы смотрите, мы с вами так, уже, ну, пробились нормально, так скажем. Конечно, на Азов попробуем связь. наверное золотистая, ага. шесть человек без цен, но хотя и она имеет свою цену. Ага, ребят, реально. А у шести человек есть современная цена, но я лично продаю примерно миллиард, даже наверное триллиард баксов, именно долларов. То есть, линь. чиниться. надо, чинится. Теперь по пройдено, ну, опять же, наверное, на пронзу. Вот, у нас на Волга, пять тысяч, пятнадцатый уровень, то про продолжит мену. По сюжету мы не идем, потому что, ну, нам нужно выполнить, еще ну, задачу, от той же самой Кики и Виолы, от тех же самых Мюнтена, ну, Вогеля и верность Няшки, алтарь заряд гушей. Это плохое время. Согласен, Гет. Это плохое время для того, что я задумал делать в самом деле. Это бой, это драка. Теперь взрыв так now you can send на souls screaming at your enemies that worried much about aiming the souls will know where to go. 8, второй волной нужно 10 рублей накормить. Знаешь, что это в прошлый раз было, на самом деле я. Вы знаете, почему я не особо люблю проходить второспенную миссию Симфрук? Особенно в гитарных ходов. Я потому что просто не хочу еще больше демонов, нужно. супер, надо больше демонов. Так, ой. следующий в альтарь еще какой-то суперсила есть. Здесь. Алтарь совершен. Зарядка элемента душа. Так, так. Ище исследуем. Так, верность твоя няшки. гонка. Ладно, адская гонка. Можно гонить сейчас? Стоп. Зарядка элемента. Это душа. Это что? Жак, сколько лет, сколько зим. Мне, кстати, ты нужен, чтобы отмыть свою репутейшн. Репутейшн мне нужно, чтобы ты не отмыл. Жак, сколько лет, сколько зим тебе не было. Я пытаюсь девять раз. <Слых> <Слых> да. <Слых> Что мне не хватало бы в реальной жизни, честно говоря. Я хотел бы себе реализовать. Так это храбрость гетто. И все. Он готов куда угодно пойти. Ну, хоть за приключения, там, хоть не за ними, но с президентом. Три адских оружия. Три оружия грехопадения. Так скажем, как это называется. Назовем. я во-первых хотел на адскую конкурс отстадить ну, потому что мне надо будет из нее никак просто да знаю я все равно придумал на бронзу, скорее всего угу. А где, а где это, где это, так, где это, а, она наверху, ну Не, Нет, 703, она была очень хорошая, хорошая, я бы очень хорошая. О, блин, нет. на вверх, так серебро конечно же, я попробую на изол следующим бронзе гонг не выполнил ну начинаем дело заново тогда получается угу. да ребят Прямо же не детское но и я тоже не ребенок говорить сам Сначала идт нормально. В общем-то. Потом идет уже какая-то жесть сложненькая. За час. идет очень сложно. Ай, 5 5 пять. золото, всё, оно не видать. Опять, ребята, или я на золото делаю. 6 5. Опять то же самое место, блин, мне не получается пройти. перестать опять перезагрузить это дело начать заново Перезаб... начать заново потому что я понял как там надо делать ну у меня сейчас играем, ну как бы ну да сенсор 2022 тут чё ну игра ну прикольная но правда не для меня как мне кажется shift следить. 15 на золото раз два три а, не, ну вот, бежит, кстати. Ребята, так, пинтает. Так, четыре из пятнадцати. Пять! Пять из пятнадцати. 15 ну я очень сильно долго 5. Значит, Так, ай ай ай, ай. Не, не достает этой силы ладно закончим дело потому что ну, адская это не, не особо как бы важное такое наверное задание хотя нужное задание но не важно короче так ну так, жмем так верность влад от гонки на Я расслабил шезонный перепрос, потому что я от своих больше выполнять не буду, ну, не, не знаю, не, буду, конечно, но не, не, что-то не очень охота. Не очень охота выполнять бег точнее полет ну короче полет я пройду лучше завтра все задания связаны с полетом а сейчас пока что ну У нас 15 уровня. мы не готовы драться с такими сильными бойцами Кабана, так скажем, как в прошлой части, которую я играл и назвал ее очень хорошей, очень лучшей, даже лучшей из всех. Помните, я третью часть именно таким макарно описывал? Угрежь их в этап улучшить. У нас атака или потаённая. не на атак. На эскепную назад. На потаённую надо Взрыв. Призывы. Расставка не аура. Взрыв. Улучшение. Так. Перезарядка 3. Нужно перезаряд прокачать нужно продолжительность 10 10 10 10, 10. М -м -м, дробление так взрыв дробление и ну, мне кажется тут дробление сейчас нам нужно потому что мы, ну, как бы... ну или можно точку старт это какое уютное место даже Уютное место тут неуютное не будет. В смысле в этом месте, потому что тут эти очень много. Так. Да, как, как я реально художник. Я рисовать обожаю просто. Да, как кажется, я художник. Так, а так, а то у меня? Сколько у меня враги по себе? 27 тысяч, но мне... Ну, я еще одно оружие себе хочу на с вами по купить. ребята. Это будет... Это очень-очень-очень странно для некоторых оружия, но я очень сильно это хочу, очень-очень-очень. Вы просто представляете, как сильно я его хочу. Это грех-скупость, кстати. четвертая часть примерно. будет короче всех орудий греха. Всех орудий греха. А вы числите внизу? Умывались? Умывались? Если не умывались, то будет сами это. Череп Йорика. Георгий, Георгий, бедный Георгий. Я должен очень много всего сделать на самом деле до того, чтобы Сдел... с дьяволом встретиться. Вот реально очень много всего, честно говоря. Я, во-первых, во должен э, открыть много зон переброски, чтобы потом с ним можно было как-то... 30. Я должен быть обзв... много не только за я еще должен очень так, телепорт так сюда отсюда вот сюда можно, сюда можно не я должен не я должен вот сюда, поэтому вот этот вот левый кнопку гнут... левый кнопку нуждам тут, кстати, меню загрузки такая прикольная СР идет. Не, я не откуда хочу, я сейчас хочу себе оружие прокачать потому что нам все равно, и так-так всё с ним встретится, ага знаю Нам все равно, и так-так всё с ним встретится поэтому я хочу себе оружие прокачать так на вот так карта не ну вот сюда первым делом можно вот сюда бежать вот сюда надо можно. и вроде бы за сотню тысяч этот ну, золотой пистолет покупался или за миллион не помню вроде бы за тысяч должен будет покупаться так -яй -яй -яй -яй -яй. так на ну. достойно достойно достойно достойно так во-первых нужно купить и улучшить оружие так пистолет пистолет пистолет пашный пистолет и плечо так это вот а за сотню ну вот, нужно 7 руки, жадность, и за 100 тысяч надо, 100 тысяч надо однако пить иначе, надо нацаркнуть. Че, кто из грешных не хочет на небо, а? Клистар, да, против С орудия нашистка. С башневого орудия нашистка. Масоровоз странный. Самокаты тоже. Вроде как ненормальные. а вот я в лифт вижу это чё это? вытек нет это ого плюс 1000 ну чё оно? минус 45 Суперяется, крошь. Ну, ни ни ничего, ну, бардаш. Так, стоп. А где? 7. The Day to Day. сотни а просто грешишь уже нет денег там забыл извиняюсь не ну реально похож no. на стил вот а стил нет на стил вот Город, короче, из третьей части, который Крестный отец Гонконг, я забыл, как они про него говорили. No! Адская с ребят, потом я пройду, буду проходить сенсру 3 и, и покажу вам миссии, которые со, со скорой помощью. А вот она что, тоже есть? Оказывается. Оказывается, она и в аду есть. Скорая помощь. Что я там делать? спросите вы. меня, а я вновь я отвечу, а может нет. Так, стоп. Так, ну... С вами так, на тап, ну нет тут э, вот этот вот алтарь активирует на... Мы еще с вами вот здесь вот вроде картины и вот тут вот были немножко подели задание. Тут тоже немножко грудь, найти вот триглифа. Вот тут вот мы тоже ну, не были, мы с вами даже его не прилетали. Вот этот остров тоже не мы никаких не были вообще. Здесь какой-то игровой процесс. Ну, сходим с бегаем, значит, слетаем туда. Сходим, значит, посмотрим, что на этом острове. Я сейчас с вами, так. Ох, это? Нельзя процесс. Это так, а, запрятали Это... Я знаю, это Аааа, вспомнил, а, с садом все придётся совсем гладко, если ты сможешь принять участие в одной из этих ответов игры и задать им жару Кто знает, может выйти от САГ за ситручтями, а разве и для этого не нужен кольж Да, ребята, а ведь реально, для чего нужен кольж? Тут даже... Цель не обязательно. за зрелище смотреть, как студентки, которые не особо нравились складу попадают в этот, в этот, студентки, которые не особо нравились сладость, попадают в кольцо. просто тут вот сижу лежу значит ну, у нас уже ночь как бы два часа смотри на это как я вижу смешно наблюдать они отлетают там вот после вот так вот напоминать мне чем-то и губулли которую я тоже не особо играл как бы но и да, ну и неважно. <звучит> так, адская волка нет. Как оступу? У меня сейчас куклы денежек сорок тысяча. Я могу так. Нет, это а просто за 99. Ну, я хочу все грехи скупить на самом-то деле и все потом. Хочу реально все грехи и все скупить хочу сам. Ну и все. быть самый грешный в аду, ну дурнославы, так у меня нет в дурнославы, как же себе, вот дробовик нет, М -м -м. вот, а за сотню нужен, ну так не интересно, за сотню тысяч А че, мне понравилось вот это вот дело. И это дело так. Ну, сплошь высокая, так. Ну, сюда, ладно, вот сюда вот. Открою эту территорию полностью, потому что нет. Первое дело вот сюда, пожалуй, слетаю, потому что ну, близко находится. Нет, а с куком пока что не проходим, потому что, ну, не, не, не хочу я пока что. я хочу это, это хорошо, боже, как же это хорошо, сейчас еще один, 24 дата-кластера, 25 дата-кластеров, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай. Так вот, драка. Как я, люблю, как я обожаю оказывается взрывать всех народу Я могу делать в его время. полный спектр прихом к оружию. вот тогда вот и поговорим сейчас пока что у меня нет такого я хочу заработать на последнее адское оружие это дробаш который стреляет золотом вот вы не представляете как это круто это ведь реально круто ребят вот реально круто офигенно просто круто, офигеть просто какая-то штука он стреляет золотом поэтому не, не надо будет ну и цена на него собственно большая но мне кажется что цена равняется качество продукта пакер. Здорово здесь не осталось, хорошо. Бежим обратно, где ну тогда нет. Пожалуй, Нет. Или может быть ложь кресла. следующий шесть. Ну за, собственно, за великое оружие нужно много заплатить. старта адский гонки вроде бы это, это не уже закончилось хотя как мне кажется лично птица знать как лично мне кажется мне кажется что нет потому что тут очень много фига эти сам в чем подфигает ли Нет, гонку лучше оставим на завтра, напоследок, а пока что будем этим последним оружием заниматься, из грехов нет, у меня только нету тут грехов одного, нету точнее, да и нескольких, ой, Джакс, Джакс, давно тебя не, не видишь? Тоже что ли что-то типа того шара из алтобшары с четвертой синтру, который был это от полиции спасал. гонки лечу я лечу по другому поводу наверное я не я приду я обязательно приду но я лечу по другому поводу сейчас во первых на данную лидерную славу э, за 300, ну ладно угу купить ли потом выпить так и окей так нет надо на ну, назвать надо а, купить ли лучше оружие. так за 100 тысяч а не это нет это за сотню да он продается у нас нажал короче ну, в следующий раз сами его обязательно купим потому что надо же надо же чему нибудь хорошее в этой игре. Случиться. Ну, мы накопим сто тысяч. Очевидно, сложно. но She knew what she was doing was wrong, but, let's be honest, who can really afford red-soled stilettos without a little drug money? Mm -hmm. But here in the fiery pit, with her possessions stripped bare, she had time to reflect on her past choices and realize her mistakes. Legal, oh, Legally saw a penalty and was compelled to help her. Mm. Of course, she could have been totally unrepentant and legally would still have taken her as a client, but at least a lesson was learned. как кто Шадакс прям как человек-вертолет из третьей семьи. Собственно, та же самая фигня, как и в третьей Saints Roll со страховым мошенница, но тут правда мы немножко другое что-то делаем, но добавляем. Уменьшаем годы от в дух у обычных и простых работящих душ. Я так понял, короче. Как я понял, лично, я не знаю, как правда. Но я так думаю. Серьезно, ребят. Йори, бедный Йори, даже достижение стены. я, немножко не хотела 3000, и такой 3000 уровень 16 и растет вверх <звы> потому что нам дальше нужно будет реально относиться к нему просто божь, поэтому я и хочу себе за сотню купить нет нет это. Вот нет нет нет нет нет нет вот, вот хочу нет нет нет нет нет нет Не, мне понравился чуть-чуть обман. Так вот не такой человек, но мне что-то нравится этот, это задание, но именно это, в общем-то. Всё пятьдесят метров оттуда Уух ты человек, неаааа Ага Как миллион четыреста сто двадцать шесть тысяч. Почему не меньше первых сто? Не может на данном на ну, миллион четыреста пятнадцать лет расплата три тысячи 16 ну немножко осталось, короче, и будет 17 уровня, ага Ах, на полную, на сто процентов, короче, это все там со второго банка, а сейчас так. 100... Мне нужно так 100 тысяч 63 тысячи нет короче Мне нужно 100 тысяч Вот okay. малюсенько, Не, надо было все взять и кресло-гетону патрончиков добавить немножко. Так, всё позже, да. И ну, как вы вот это? Да. арсенал? Нет, не пьём, где арсенал надо зайти, забежать, зайти, зайти, зайти, зайти, зайти, зайти. Ага. Почему все же все равно? Читаем, не, не потаённого, а подного, вот реально, это ёрым, я всё равно учёт читаю меню Плотного. Оговорочка по Фрейду. Так, что Получается. Ну, получается, походу да, не так. Фротика. Оговорочка по фрейди -ка. так, кейки пасы, так, вот, вот, нужно очень много, и все назад, надо принять, я ж копил себе, я ж себе копил, короче, ладно, ладно, давайте, ребята, всем до скорой встречи, увидимся с вами в следующих сериях, Ага, хорошо. Выключаюсь уже. Пока-пока, ребят. До По скорых встреч. Пацаны, чуваки, и чувихи Get Out of Hell. В аду. Пока-пока.